В какой-то момент я понял, что музыканты а, не хотят делать именно так, как я хочу, и то есть, появлялись разногласия. Я расформировал состав группы и засел банально в студию. Ну, то есть я, прежде всего, сперва начал изучать звукорежиссуру, смотреть, как все это записывать самому, и уже потом, в дальнейшем, соответственно, я уже начал воспроизводить песни, а, те, которые я хочу слышать. Я просто не нашел людей, которые хотят именно играть то, что хочу играть я. То есть все пытаются показать какой-то мастер-класс, хотят из песни сделать не то, что я хочу. Большая проблема в том, чтобы музыканты, которые появились в тебе составе, они приняли то, что ты хочешь. Точнее, нужны музыканты те, которые понимают твое творчество и его воспринимают и не пытаются придумать что-то совершенно другое. Поэтому мне проще делать это все в студии, вот, и выступать приходится из-за этого одному. Либо иногда просто нанимаю музыкантов, и за деньги они готовы сыграть, конечно, все, что я скажу.